И всем снова здорово, с вами я Ванёк, мы с вами продолжаем играть в Бэтмен Arkham Сити, только на видео, ни в, как, в каком стриме. Угу, Nvidia, Бэтмен Arkham Сити. после окружающим контент. 14 февраля, вчера, нормально, того чего не скоро, дождь, грустно. сигнал, дедусь от за с Спроси Джокера. Протоколь 10. Спроси все То, есть, То не говоришь, что сюда с <просить Бэк> что? Так, стоп. Я должен комнату, чтобы определить их местоположение make sure you don't Joker's men are waiting for me i should scope out the room to pinpoint their location they've got that doorway covered i need to find a different way to get past Joker's man Вот, ну вот, второй стенный проход. So, how many times have you really seen the bat? I told you, too many. And how many times did you pee your pants? Funny. Look, I'm sorry, man. I just can't believe you're so scared of a man dressed up like every night is Halloween. He's probably just an urban myth. An urban myth? Freak? <gasps> I'm sure freaking <of> <laughs> shirt! Очень много будем умирать, вот реально очень много. I knew it. You're but a loser. Я понял, как надо делать было, что надо было делать это. Карли, спасибо, я знаю, как надо было делать. Yep, yeah, I thought it's a now not scared exactly, but well, he broke three of my ribs back at the asylum, my arms six months ago. Better make sure he don't come too close. It came from over here, I'm sure of it! Throwing another batarang will give away my position. Yes, is, is that supposed to start me off with you? You try to kill a freaking elephant? That, sure, came from over there. Oh. Is that it? the best you can do? Yeah, we control. Yeah, надо было. Uh -huh. Stupid little dead battery. Who's gonna save you now? Ты можешь заключен, подойди целый сайт и проверить себе шумный прием. Так тут без клетки все проходит, поэтому no. I'm just saying, I thought the whole point of being locked up in here. Joker's <laughs> men are waiting for me. I should scope out the room to pinpoint yeah, their location. A bad no. I'm well, I don't feel my reps back at the asylum like ah, six months ago. Better make sure he don't come too yeah, the done, man. You've Never seen him in action. And when I do, I'm gonna teach him not to mess with him. Harley's over dead. Are you insane, Holly? Have you forgotten about a boyfriend? sure it came from over there! It came from over here, I'm sure of it! Is... is that supposed to scare me? What's wrong with you? You trying to kill a freaking elephant? Ну <связь> это ну, ну. шкин кошкин. Ну, не, ну, я понял я свою сделал. ошибку. Опять. Да. Ты знал, что надо было кинуть дымовую гранату, потом не подождать еще одну дымовую шуму кинуть. забыл что... Человек, где тучи мышь, бай... no, От сюда, уверен, что... Это оттуда, я уверен. Я <прослый> Бузаи, протокол, Выжижим, и... так, so... no! Joker's men are waiting for me. I should scope out the room to You've never seen him in you know I do? I'm teach him not to mess with him. Harley oh. wants him dead. Now want to be smart. Are you insane? Harley? Have you forgotten about a boyfriend? When I hear, the hear it, boyfriend. the whole world will forgotten about her boyfriend. And <laughs> so Then I get a ride on the heart. Or a bullet in the face. Seriously? Don't get too caught. Ah, sure, came from over there. Ah, came from over here, I'm sure of it. I... Is that it? I'm not scared, hear me? What's wrong with you? trying to kill a freaking elephant? It's Batman. He's here. He's gonna get us, man. Nah, you hit him. You must have. Don't wanna look. I'll cover you. Screw you, man. You go. Throwing another better, Batarang man. will give away my position. Ah! Я <рекрасное> <рекрасного> Я левый контрл ужал, короче. Своей оправданью могу сказать. я могу сказать, что я левый контрл лжал. И Харли очень... профит. Пёшик. Ага. А не, это самоубийство, знаю, тут этот Джокер, это блин. Да нет, я упал, так, продолжить настройки игры, так, Управля... умная камера, да, вибрации, яркость, да, так, так, так, так, нас, я по управлению хотел на срок звук управление вот управление эм, а, эм, поменять движение пробел бежать планировать присесть левый control или нет левый control крюк f и, и, и тут кнопка тут ну а у, у необычных у игровых мышей тут кнопка а у меня тут а у меня у меня лучше на f самом деле better make sure he don't come too close You he has said the done man. You've never seen him in action. And when I do, I'm want to teach him not to mess with him. But Harley won't be dead. want piece of heart. Are you insane? Harley? Have you forgotten about her boyfriend? The way I hear it, the whole world will forgotten about her boyfriend soon enough. Ned? Throwing from here, another battalion will give away my position. У них уже мышь там летучая, тут еще нету, ага. Ну вот, ребят, смотрите, у них уже. открыть дверь вот так вот открыть дверь вроде бы сюда сектор загрузки конечно трофей эм, так сейчас на x на x Во, загадочник один трофей как Два трофея тут от загадочных. От самого загадочного злодея Котма. Мы, блин, не по сюжету с вами идем, ребят. Мы хотим все трофеи с вами. Я не знаю, как вы, бы, а я хочу все трофеи тут загадки найти и попробовать как-нибудь решить его загадки-то эти. карту чтобы вернуться ними позже так то та та та то -та -та так и так наоборот на так надо на карту так я где-то тут ну грузочном секторе так тут Архамсити врач эм, Enter нет вот это вот на Enter Enter зайти на локацию так это это вернуться на правый контроль. подключение бэт компьютер за а это Артём. Артёмка. артур зас ладно мы с вами запомнили что тут где то тут рядом с радиорубкой этот о прям из медмакса так левый контроль плюс пейс. Теперь лица левый контур. Так, что тут надо делать? Надо как-нибудь Джокера найти. А, не, они все включены, да. Темный... Ай! Так, понял, принял. Что надо мне сделать? Вспомнил. Так, стоп, тут чё? Надо контролл присесть. Не, я понял, тут, что тут надо сделать, это... ...сделать так, чтобы там пара не было. Это я понял. Как-нибудь попробую с Харлин Кинзельс. Это... Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, да, точно вспомнил, блин. Пока-нибудь потом попробую с Харлин Кинзель записать видео одно. Конечно же не по Майнкрафту вообще, потому что ну она не знаю что это такое вообще Майнкрафт. Ты она мне сама, как-то, по говорила, смысл не записывать в Майнкрафт, если я не знаю, что это такое. Ага. Так. Не, я, я понял, что надо делать, но не понял, то где это надо делать. Тут, блин, иду уже. Не понял, сколько... нет ну, батаранг эм, у бэтмена 80-х или 90 был кстати только один батаранг поэтому он его убрал забирал себе так не ну ладно тут все нормально так как тогда там пройти да а да то есть я же смотрел там эти Нет, ну я же... Спустя несколько тысяч лет. Мы с вами, наверное, уже дойдем до того места, где Бэтмен должен быть. А может, до ручки дойдем, как Джокер? А, нет, спонтан, тут же надо немножко подождать будет. А потом тут надо тоже подождать немножко, и все. Мы же были тут, точно, ребят. Говорю, клянусь вам, мы тут были. Архэм... Нужно было назвать серию исследователей Архема. Зажать Ctrl так. The а, да, блин, понял тебя, Бэтмен. Ты тут умный, ты рулишь игрой. Так, мы пошли с вами в тот раз направо. А налево-то смысла нет идти. Направо пойдем с вами, ребятки. Может, я тут что-нибудь увижу, замеечку точнее. Конечно же, тут я ничего не заметил, и как на ту сторону перебираться, я заметил, спасибочки, спасибочки, это я заметил. Все же я не любил подземель, нет, как-то я тоже не особо люблю их делать, строить, но... Мы тут уже были. С Бэтмоном, с Брюсом, были там уже. ну, Бэтмон, Брюс Вайн, как хотите его зовиться. Почему? Слушай, если кто-нибудь спросит о мистере Джеймсе, я спрошу его... Нет, не говори ему ничего. Ну, скажи ему, что ты не собираешься об этом говорить. И потом стреляй ему в лицо. хорошо? Загадочник. Вот. Загадочника. Идем сюда. А, это комната загадочника? Нет, я слышал, знаю, что трофей тут. Получается трофей загадчика. Трофей загадчика отмечен. И вот. Так, а это все подключено к этой двери, а эту дверь я уже открывал. Так. Да, открывал. С друг... с вот этой вот стороны тут. Так, а, а, -а, -а да, то есть я же... А, а, а нафига тогда я сюда пришел, если мне сюда не надо было? Не, сюда пришел, чтобы вот эту дверь открыть. Но она забаррикадирована. Дверь заперта. Ха, не проблема. У Брюса Уэйна есть эм.. Так, сырочный гель. Да все Чао бомбина Мия Точно так, тут ничего нету, поэтому ждем левый и выходим. Сюда, ага, так. Там даже какая-то другая фигня там. Дверь заперта. Надо пойти искать другой выход. Не, ну мы знаем же. Ладно, не мы знаем, а я знаю, что можно другой выход и Вот так вот и все. Так. Так, так, так, так, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, Я там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, ну там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, Короче, не знаю, что тут надо делать, но... не, ну. Не нус. Какой тут были эти амбалы, я фиг его знаю, честно говоря. Был бы этот уровень немножко, ну, либо почище, либо погрязнее, ну. И найти другой выход, так, ну я предложил Бэцу наверх тут запрыгнуть, но ну, он конечно как всегда сказал, я супер богатый, Брюс Уэйн, нафига мне вер, вот, вот это вот смысл А тут, стоп, а тут мы были, а? А нет, это конвейер, который, с которым мы только начали с вами, ребятки. Пропел. Чего не сейчас не пройти не приехать не полететь так конвейер эм, так конвейер у нас есть всего не с индастрис куда нам надо наверное попасть у нас есть так нужно за это территория загадочник. Так. Чёрт. Смертельный забег. Ребят, извиняюсь, короче, но тут надо будет очень много-много-много думать, и поэтому я тут с вами прощаюсь. Пожелать мне удач конечно, в мыслительных процессах. Или если я за... И быстро найду прохождение игры. Давайте, ребят, короче, давайте, пока-пока всем. До скорых встреч. Ребятки, пока-пока. Пакеты.